Приветствую, друзья! Начинаем передачу из солнечного Узбекистана. Я уже говорил о том, что наша общая цель – оздоравливать население. Потому что мы из-за того, что не хватает нам знаний, как есть, как пить, как вести – как укреплять силу воли? Из-за того, что слабая воля, у нас становится инертный ум. И мы не можем достигнуть своей цели. А это зависит еще от общей энергии. Общая энергия падает по всему миру. Потому что у нас такая цивилизация. И мне хочется еще раз вам сказать что мы сейчас проводим обширную информацию, передаем знания, которые я значит, обследовал и утвердил в течение моих 50 лет. Мы продаем информацию согласно вашего желания, чтобы вы никогда не обращались к врачам, чтобы сами были врачи, себе, своих детей, родственников и друзей. И эти не сказки, а это реальность. В течение трех-шести месяцев вы сами будете уже профессорами естественной медицины, науки, науки и искусства восстановления здоровья естественными методами. Этим занимаются я и мои ученики. Чем больше вы знаете истинные правды, тем успешнее вы в жизни, здоровее и счастливее. И не только вы и ваша семья, а окружающие вас. Они будут обращаться к вам за помощью. И таким образом, друзья, я сегодня хочу... Сказать, что есть наши внутренние враги, есть внешние враги. Это все от незнания, это все от того, что в мединституте не преподают настоящую науку, натуропатите, наука и искусство, выздоровления естественными методами. И вот я хочу сегодня поговорить с вами, что вот наши враги. Это венозный застой. Поскольку в настоящее время, ну, я бы сказал, 70% городских значит, населения городского населения, занимается эта сидячая, стоячая работа. Это не то, что наши предки были как цыгане. Они все время общались с природой. Они были значит, сельскохозяйственные работники, фермеры. И поэтому люди не болели. Вот по мере технологического развития люди стали болеть и умирать от всяких хронических заболеваний, включая рак. И один из видов этого венозного застоя, что такое венозный застой, это когда венозная кровь не может выйти, а хорошая артериальная кровь, которая питает органы, ткани и клетки, не могут подойти к, к нашим рабочим клеткам. Значит, это получается сбой, получается застой. И эта густая кровь не могут питать и удовлетворять потребности обмена веществ и других программ, которые... Запрограммировал сам Бог. И вот это венозный застой, верится или нет, был раскрыт венозный застой от того, что люди оторваны от земли. И поэтому нам надо делать заземление. И вот это вот статическое электричество, которое накапливается в течение дня, Значит, полы, в основном, какие ковры? ковровые полы? В Америке 80% полов состоят из ковров. Там накапливается столько бактерий и вирусов. Вот, когда пылесосите, это все вы этим дышите. Это яды, вот, всякие бактерии, микробы. Вот... Но в старину были настоящие деревянные полы. Но теперь это все равно как изоляция. Нам надо иметь контакт с землей, босые ноги землей. А поскольку у нас что? Раньше были лапти, сандали, теперь у нас скеты, у нас нет воздуха. Хоть там какие-то дырки есть, все равно. Значит, стопы находятся в тюрьме. И это изоляция. И когда изоляция там, галоши, туфли, все это изоляция. Хотя даже кожаная все равно будет изолироваться, потому что везде асфальт. Везде асфальт. Вот. Практически нет земли. Есть, может быть, где-то в парках. Но кто будет босиком ходить каждый день в парк? Люди не имеют времени. Вот. Из-за этого получается скопление статического электричества в мозгу. И нарушается функция нейронов. Кровообращение в мозгу нарушается, и все функции который должен осуществлять мозг э, при, значит, обмене веществ, он нарушается. И теперь, может быть, головные боли, падение энергии, всякой и сексуальной энергии, слабость, вялость, вот, депрессия, все из-за того, что венозный застой. Теперь, в Америке я встретил интересную женщину, которая занималась заземлением. Вот теперь она узнала о том, что у меня был один ролик бесплатно. Я там говорил о том, что был такой замечательный ученый академик Микулин. И вот он написал такую брошюру «Активное долголетие». И он доказал, у него был инфаркт в 50 лет. И он там показывает картину. В 50 лет он был уже старик, вот, который лежал в больнице с инфарктом. И он с самообразованием значит, восстановил свое здоровье. И он сказал, что вот из-за этой изоляции, из-за этого вредного скопления электрического, мозгового, нарушаются все процессы обмена. И ему, когда было 82 года, он выглядел ну, на 30 лет моложе. Моложе, чем когда ему было 50. Вот. Всем советую почитать его книгу «Академик Микулин». Смотрите, как он разрешил эту проблему. Он, значит, взял, значит, видите, вот это медный браслет, или железный браслет, или какой-то, ну, одним словом, который проводит электричество. Лучше всего медный. Вы одеваете его, что я делаю, допустим каждый вечер отсюда идет проволока и она выходит прямо за окно и там железный кол биваете вот это как громоотвод и ваше вот это электричество вредное оно начинает выходить в землю и даже вот в туалетные если там трубы есть железные там тоже идет заземление, там тоже можете привязать, смотря, где находится ваша спальня и ваша кровать. И это элементарно сделать, каждый может это сделать. Так вот, одна американка, которая стала делать бизнес на этом, значит, что она делает? Она делает, значит, матр на матрасах, на цифяках, уже вот эти медные проволоки они значит обхватывают то же самое когда вы поворачиваетесь значит ваше тело соприкасается с этими проволоками медными и другой конец идет делается заземление теперь на машине она тоже колеса стала делать заземление тюфяки и в общем Значит, потом, значит, на туфлях тоже, если сделать, если сделать, значит, вокруг проволоку, на туфлях или на тапочках, или на шлеп, шлепанцев у меня были эти, я когда Ташкент приехал, я тоже сделал себе. Но если вы ходите по земле, получается процесс заземления. Если вы ходите по асфальту, то никакого процесса не будет. Таким образом, я хотел пролить свет на том, что это практически элементарная вещь, которая мы... И естественно, одежда должна быть естественной. Одежда не должна быть синтетическая. Или, допустим, 70% синтетики, 30% хлопок. Или шелка, или шесть. Это тоже не работает. Получается, вот это электричество, оно везде же, не только в голове собирается, во всем теле собирается вредное электричество. Вы вот теперь э, можно, допустим, больным детям э, спать на сене. Вот, как наши предки, они на земле спали. Возьмите цыгане тоже, видите, они постоянно ходят босиком, и там им не страшно, снег, они входят, значит, по снегу, по льду. Я лично видел своими глазами, и у них красные щеки, как, как персики розовые, никогда не болеют. Почему бы нам не воспитывать наших детей правильно? Поэтому все знания, которые я собрал, мы будем распространять, чтобы любой человек с семиклассным, с десятиклассным образованием был профессором в течение трех-шести месяцев. Удачи, друзья, счастья и до скорой встречи. Звоните нашим ученикам и нашему новому агенту Алексею.